ступеней скажите в течение месяца каждый раз вижу перед сном всегда иногда даже очень четко большое, большое озеро верхушки деревьев лица людей бывает животных дом даром ясновидения не Что бы это могло значить на что мне нужно обратить большое обратить внимание спасибо вам заранее когда человеку показывают очень четкие сны, это говорит о том, что человек высыпается, его сон глубокий. Не нужно в этих снах искать какое-либо предначертание, предназначение. Считаю, что в этом ничего такого особенного нет. В случае, если вы видите верхушки деревья, воду, то все эти сны хорошие.